16 октября был опубликован обновленный рейтинг вузов от британской компании QS, развивающейся Европой и Центральной Азии 2017-2018. В этом рейтинге Казанский федеральный университет занял 46 место, поднявшись на 6 позиций. Научная репутация, репутация среди работодателей, доля иностранных студентов, число которых в КФУ более тысяч, Эффективность интернет-ресурсов и другие критерии являются оценочными для рейтинга КУЭС. Всего же критериев 9. Рейтинг УЭС является одной из трех крупнейших всемирных рейтинговых систем, позволяющих объективно оценивать работу вузов, что в свою очередь поможет абитуриентам определиться с выбором. Немаловажную роль в успехах Казанского федерального университета сыграло образование стратегических академических единиц. В настоящее время функционируют четыре приоритетные направления, а именно трансляционная, СМП, медицина, астровызов, эко-нефть и учитель 21 века.